Ты уже позавтракала? Нет, только начала. Эм, ты в порядке? Да, все хорошо, поверю на этот раз. Ну так, что ты хотела? Точно, я хотела предложить сходить сейчас в магазин за канцелярией, завтра ты пойдешь в школу. Я еще поваляюсь на полу и пойду собираться, ты не против? Окей, ну дай кружку, я ее помою. Только долго не валяющая, я уже и не помню, когда последний раз полы мыла. Что ты сразу-то не сказала? Хочу купить берет. Стесняешься от пряди на макушке? Просто голова пустой выглядит. Я чувствую себя пингвином. Если ты пингвин, то самый милый. Одень еще это. Один, но я буду выглядеть нему родливо. Я все специально для тебя делала, так что это невозможно. Мне идет? Ты выглядишь прекрасно. Ты не представляешь, как я хочу снова иметь подростковое телосложение? Я тебя удивлю, это заметно. Кстати, мы еще к врачу зайдем. Простите, но вам придется пройти через это, а я буду с вами. На ты купишь мне мороженое. Как же давно я себя так хорошо не чувствовала. Ой, прости, я не услышала. Что ты сказала? Говорю, погода хорошая. Она и вправду чудесна. Кто последний тот разговаривает с врачами? Я не буду с ними говорить. Сколько тебе лет целуется? Четырнадцать. Я к врачу больше не пойду. Ладно, тогда за канцелярией. Какую ты себе хочешь? Слин. А, то, что со студии на главной улице? Ага, она красивая и круто играет. А, -а, -а правда? А ты знала, что все наряды, в которых она снималась, сшила я? То есть ты с ней разговаривала? Чуть-чуть, она не очень разговорчива. А можешь сшить мне такие же наряды? Блин, так спать охота. Ага, спокойненькой. Ой, да ну. Если так подумать, странная эта книга. Но не так уж и поздно. Даже заклинание бессмертия. Я с первого класса знаю, что все реальные заклинания написаны магическом. А это точно не магический. Глаза жутко болят. Похоже, чтение не мое. Только что 9 было. Блять.